Президент в рамках рабочего визита в Индию встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Глава государства прибыл в Индию для участия в церемонии инаугурации Моди по его приглашению. Сорумбай Джеймбеков поздравил Нарендру Моди с победой партии Бхаратия Джаната партии на парламентских выборах и переизбранием его премьер-министра. Итоги выборов подтверждают высокое доверие, которое оказывает вам народ Индии тем реформам и важным начинаниям, которые вы проводите. Уверен, что дружеские отношения и доверительное взаимоотношение между Кыргызстанами, и Индии будут только укрепляться, отметил Сорум Байджембеков. Он подчеркнул, что в Кыргызстане на Нарендру Моди ждут с официального визита, который состоится в ближайшее время, выразил уверенность, что визит пройдет на высоком уровне, плодотворно и успешно. Нарендру Моди выразил благодарность за поздравления, подчеркнув, что Кыргызстан и Индия являются дружественными странами, имеющими многолетние отношения разностороннего сотрудничества. Он отметил, что индийская сторона твердо настроена на дальнейшее развитие всесторонних отношений с Кыргызстаном. Президент и премьер-министр обсудили вопросы по широкому спектру двустороннего партнерства а также в рамках международных организаций. Таможенные органы страны поставят под видеонаблюдение, как сообщает портал госзакупа, камеры и видеорегистраторы, планируют установить в пунктах таможенного контроля в Бишкеке, Аше, Джалалабаде, Баткене, Таласе, Наррени, Токмоке, Балахчи, селах Нижняя Аларча и Ленинском, а также в международном аэропорту Манас. На покупку камер для таможенных органов потратят 8 миллионов сомов. В управление внутренних дел Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин, который пояснил, что 29 апреля неизвестные лица, находясь в кафе, тайно похитили его куртку, внутри которой находились денежные средства и ключи от автомашины марки «Тойота Камри» после чего, выйдя на улицу, угнали со стоянки кафе вышеуказанную автомашину. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД. В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы криминальной милиции УВД Свердловского района за совершение угона автомашины был установлен и задержан подозреваемый 1997 года рождения, уроженец Таласской области и во водворен ВВС ГУВД. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по установлению подозреваемого к, возможно, другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории столицы. Владелец угнанной автомашины, в свою очередь, выразил теплые слова благодарности сотрудникам столичной милиции. Дети и учащиеся городских школ пришли на экскурсию в ГУВД города Бишкек, где вживую ознакомились с историей становления нашей милиции. Начали они свой маленький познавательный поход с музея. Там им были показаны редкие исторические экспонаты со времен появления бишкекской милиции. Но особый восторг у детей, конечно, вызвало посещение и личное знакомство со службой спецназа столичной милиции. Школьники с удовлетворением примеряли специальную экипировку и даже приняли участие, на совместных тренировках с бойцами спецподразделения. После экскурсии маленькие гости были приглашены на дискуссионную беседу с руководством ГУВД столицы. На встрече они были рады возможности чувствовать себя как дома и задавать любые вопросы, где на вопрос «Кем хотите стать в будущем?» все хором ответили милиционерами. В конце встречи детям были вручены подарки и сделаны памятные фотографии сотрудниками милиции. В Оршской области прошел очередной единый день предотвращения проблем. Специалисты разных служб вместе с милиционерами обошли сразу четыре села в сельской управе «Карол», чтобы на месте выявить то, что беспокоит жителей. 70% жалоб на социальные проблемы, на которые местные власти попросту не обращают внимания или не решили их вовремя. Жительницы села Кароу жалуется, что ее семеро внуков не получают пособия. Ее сын перебивается временными заработками. У семьи нет крыши над головой. Однако даже получить справку в сельской управе семья не смогла. Их просто не оказалось в списках. Мой сын живет на съемной квартире, у него нет постоянной работы. Соцработники пришли к нему домой, увидели сломанный трактор и сделали вывод, что он может зарабатывать на жизнь и не включили в список на пособие. В списке жителей сельского права нас тоже почему-то не оказалось. Мы уже долго ищем помощи, и никто нам не помогает. Спасибо, хоть вы сегодня пришли и увидели, как мы живем. Салима Душеева живет по соседству. И вот уже шесть лет перебивается с хлеба на воду вместе с больным сыном в заброшенном доме. Не первый год мать-одиночка просит у местных властей выделить ей земельный участок. Но все без ответа мой муж умер несколько лет назад и сейчас мы живем вот в таких условиях с больным сыном помочь нам некому другие дети у меня тоже живут еле-еле недавно у младшей дочери с детьми тоже скончался муж теперь она с детьми на моем попечении я уже устала выпрашивать земельный участок для нас у местных властей помогите на проблемы люди смогли пожаловаться в результате обхода в единый день предотвращения проблем, которые проводятся по инициативе Управления внутренних дел. Специалисты разных служб вместе с милиционерами обошли сразу четыре села в сельской управе Королл. Побывали в каждом дворе. У нас в запущенном состоянии дорога. Местные власти за ней не смотрят. Мы просим ее отремонтировать. «У нас нет своего жилья. Мы несколько раз обращались, чтобы нам выделили земельный участок, но пока нет результата. Спасибо, что к нам пришли. Раньше никто так не делал». 70% жалоб на социальные проблемы, на которые местные власти попросту не обращают внимания или не решили их вовремя, поэтому участились случаи заявлений в милицию по бытовым конфликтам. Мы организуем дни по предотвращению проблем, где участвуют все службы, соцработники, налоговые, РС, пожарные и другие. Выясняем, как работает местная власть на местах. Нас интересует, почему сегодня мелкие бытовые проблемы на местах не решаются. В результате все перерастает в большой конфликт, происходят преступления. Чтобы предотвратить это, мы идем выяснять и решать такие проблемы на месте подобные обходы в ожской области проводятся уже в восьмой раз ежемесячно как были решены выявленные проблемы проверят ровно через месяц если решения не будет то ответственные чиновники получат соответствующие взыскания такие меры уже помогли снизить уровень преступности на 20 процентов смирнова улу назаров лдр ожская область в Бишкеке в пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Кокджар погибла женщина. По информации МЧС от отравления угарным газом погибла 45-летняя женщина. Возгорание началось на балконе. Причина – непотушенная сигарета. Единство и мир среди молодежи – залог мира в стране. Под таким девизом в Узгенском районе прошли разъяснительные работы по укреплению дружбы и стабильности. Участие в них приняли представители мечетей. Мои коллеги расскажут подробнее. «Единство и мир среди молодежи – мир в стране. Под таким девизом в селе Мерзаки в Узгенском районе прошли разъяснительные работы. К единству населения призывают в сельской мечети». Большинство посетителей этой мечети молодежь. Мирлан Базарбаев один из них. Он уверен, сегодня никто не должен поддаваться на провокации. Самое лучшее направить все силы на полезные дела и развитие родной страны. В единстве мир и согласии можно преодолеть все трудности, сохранить этот мир, свою страну, которую нам подарили отцы, передать мир своим детям. Мы обязаны выполнить эту миссию. Священный месяц Рамазан мы расстилаем большой дастархан. Во всех селах проводятся и Тары в честь Розу. И просим у Бога, у Всевышнего, чтобы в Кыргызстане всегда был мир и стабильность. Сегодня страна развивается, и это главное. Призывы к единству и дружбе между народами звучат в особенное для мусульман время. Священный месяц Рамазан. Многие из них уверены, главная обязанность каждого гражданина сохранять мир и стабильность. Прежде всего, молодежь должна четко понимать, что такое единство и стабильность. Это взаимоуважение, доверие и развитие. Независимо от национальности, внешности, языка, мы граждане одного государства. От нашего единства и дружбы зависит будущее страны. Разъяснительные работы по укреплению дружбы и стабильности проводят во всех селах Узгенского района. Мы кыргызстанцы, граждане одной страны, и каждый гражданин должен воспитывать в себе чувство любви к родной стране. Тем более, что это важно и оправдано. Кыргызстан наш общий дом. Мир и согласие между народами залог счастливого будущего страны. Чтобы сохранить мирную и стабильную жизнь, вносить свою лепту должен каждый. Уважительные и теплые отношения между народами основа всего. Напомним, сегодня в Кыргызстане проживают представители 120 разных народов. Алена Смирнова, Избайлу ЛТР Ожская область.